Всем привет, это Водовый Стрим и обзор слева Супер -теста. поехали! На Супер -тесте засветились новые тяжи Германии, а и один из них Маушен Ап в броне японских ТТ и изменение фугасов японских тяжей Новый ТТ Швеции Эмиль 2 и Корнваген Это новая ПТ ЛКВ 90 Type Б Шестое, новый ТТ восьмого уровня Т26Е5 Многие из вас наверно помнят что в свое время Маушен должен был стать заменой тапку Б. Но прошло время, про танчик забыли, и вот он засветился вновь. На спиртез завезли Маушен ТТ-9 уровня Германии. Данный танк было решено сделать частью альтернативной ветки к Маусу. Прокачать новую машину можно будет через Тигр Порше. ТТХ иные характеристики перед вами. На данный момент японские тяжи немного не зашли. Они не лучше Мауса, а местами даже хуже. Но сейчас не об этом. Вы хотите КВ-2 на 9 и 10 уровне? Я да. Так вот, на Super Test вот, вышли балансные правки ТТ 9 и 10 уровня Японии. На скриншотах видно, что японским тяжем накинули брони, убрали уязвимые места и они стали более бронированные, но это не самое главное. Доповым тяжам Японии решили дать геймплей от КВ-2, а именно им дали орудие, использующие осколочно-фугасные снаряды в качестве основных боеприпасов. Наличие бронебойных, подкалиберных или кумулятивных снарядов при этом не предусмотрено, это позволит сохранить баланс и создать новый выделяющийся геймплей. Но не стоит пугаться раньше времени, бронепробитие фугасов нового орудия настроено таким образом, чтобы исключить ваншоты средних и легких танков со слабым бронированием. Согласитесь, хорошая новость. На супертесте засветились два тяжелых танка Швеции, это Эмиль-2 и Кронваген. Как вы видите, ниже данные танки, как внешне, так и по характеристикам, очень похожи на танк Франции, только более бронированный в лобовой проекции. У данного танка присутствует барабан на 4 снаряда, качающийся башня и немного необычный силуэт. Данные танки обещают быть очень неплохими. В сравнении с французами присутствует достаточно неплохая броня лобовой проекции, под неплохими углами, что позволит нам отлично танковать. Но в сравнении с французами башня немного медленно поворачивается. Углы данного танка отлично. минус 12 вниз и плюс 10 вверх. Сведение-разброс чуть хуже, чем у француза. КД в барабане долгое, 4 секунды. Это хуже, чем у Хевика или 50Б. Тут вся надежда на броню, и я думаю, она нас будет спасать очень часто. Надеюсь, наше орудие еще апнут и сделают КД хотя бы 3 секунды. В общем, машинка неплохая. Посмотрим на будущие изменения. Далее редизайн карты промзона. Карта станет больше. Увеличится она с 800 на 800 до 1000 на 1000. Самое главное изменение коснутся больше зеленки, но и другие части карты тоже затронут. Например, появится больше мест для маневрирования и скрытого передвижения стена зеленки. Также в центральной части карты сделали заезд к месту так называемого падания тяжей, что дает нам не такой же мертвый центр, как было до этого. Также слева добавлен заезд за дом, что даст нам намного больше вариантов игры тяжей. Перед вами ТТХ, ПТ 7 уровня, ЛКВ-90 Type-B. Данная ПТ не имеет брони, как горится картон. Так что боимся фугасов, но мы имеем очень низкий силуэт и это может нас спасти. Также данная ПТ будет слепой, и не будет стрелять по своему засвету, что скорее всего будет со всеми ПТ после ребаланса. В выборе орудия будет два варианта. Обычная 90-мм и барабанная. Барабанное орудие хуже точности и сведения, но оно выдает аж 700 дамага за 3 секунды, что дает нам ДПМ-2093. Также, если посмотреть на ТТХ данного танка, мы увидим, что у нас очень неплохие углы склонения и неплохое пробитие. А вот еще пару ТТХ ПТ-8 и 9 уровня Швеции. Они уже идут без барабана. На супер тесте появился новый танк Т-26Е5 ТТ-8 уровня США. Этот танк очень похож на першинга. Глобовая броня неплохая, можно играть от башни, как любым американцам. Имплей будет не сильно отличаться от игры на Т-32. Урон маловат, но компенсируется хорошим пробитием и хорошей перезарядкой с неплохими углами склонения. Должен получиться неплохой тяж. На данный момент он не зависимый. За что и как появится данный танк на данный момент неизвестно. По моему мнению получается очень даже неплохой тяж. Ну и на этом все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Пока.